Лови меня. Сорян. Сорян. Я не хотел. Сорян. Ты вот гомосекс, ты европеец. Нет. Слышь. Ну что то ты европеец. Подожди. Тихо. Подожди. Да подожди. Да подожди ты. Да я помог тебе. Да не нужна мне помощь. Себе. Да себе помоги. Ну и что, и где там твоя скорость? <смех> Видно. Вс ⁇ я опять застрял, короче. Подъеть, пневнимало. Ой, Я знаю, ты хочешь, ответ а тебе <смех> понравится. <смех> как так? <смех> Я на порше это не порше это не санктьер ладно всем привет с вами Сергей Фириан, и мы проходим гоночки В GTA Online. а ну он не поменялся кто не поменялся Тачка, там реально пожил ох ты ох ох ох ох ох косяк. Да, да. Ой, вот сюда, а потом назад. Лови меня. Сорян! Сорян! Я не хотел! Сорян! Ты вот гомосексуал, ты европеец! Нет. Слушай, что-то ты европеец! Как это у меня Знаешь, что, европеец? Блин, Слантус. Ты сам ушел. Я там, да. Ты меня с этой херни спнул, а на нее уже не забратовывал. О, спасибо, спасибо, просто от души, братан. Погоняй, ты меня спинывает Так, давай, переваливайся. Балет. Хорошо. Давай, проходи, они. А не... Бог, я пытался. Знаешь, ты бы лучше проходить пытался. А, да, я Да, фак. Так. так я пытался пройти, а ты меня скидывал. Слышь, я, я ж не специально. А, фук. Блин, мне кажется, плохая идея была эту тачку пройти. Ну да ладно. Тяпнуть? Чуть-чуть. Сейчас, погоди. Ай, я упал. Заснешь, нес. Жукан. Так, ой. ты упал? Не надо, -то да я уже файл. Я тебе предлагал взять FlashDT, а ты поторопился, а он полноприводный Так я пытался найти Зачем его там искать -то? Тут, короче, три скамейки подряд знаю, я ай ай ай ой Они, они еще и скидывают тебя при этом Да, ладно, Да, ты Так хорошо я скамеечку прошел все три я от, бабушки. я от дедушки ушел я от тебя уйду так тормози это хорошо там короче скамейки пройдешь сильно не разгоняйся там потому что по попадать надо будет ну на первую короче перепрыгнешь и там типа рампа такая небольшая на ней надо остановиться и аккуратно сползти Ти ту ти ту ту Блин, тут еще скамейки, братан И они в поворотах За что? Что я в жизни такого сделал? Запустил Купил я Блин, тут еще одна под углом стоит Блин! Дерьмо! Братан, просто дерьмо. Я сострял, я под тебя подожду. Чел, короче, задом проходи. Там дальше это. Бустеры, короче, которые тебя байтят. Блин, я вот не знаю, на этой платформе реально развернуться будет. Мне кажется реально. Ой, подожди, тихо. Подожди. Да подожди. Да подожди ты. Да не нужна эта помощь. Себе да себе помоги. Что ты помешал ей? В помешал? Себе помоги сначала. А потом мне помогай. Так ты помешал мне. Да слышь помешал, иди отсюда. ты Хоть свой Не хочешь. Ч, тебя пхнуть, типа? Ну шифт или control? Ничего Чфту вниз, еба. Ну, так тебе свалиться вниз надо. Ты ч? Ты ч? Потом контролом надо было, чтобы, блин, это выпрямиться. Так я control нажал, чтобы выпрямить. Да? А ч я тебя так перекоребило? У меня и прошлый раз. Я, я, я, я типа и не знаю, как спуститься. Ой, что-то меня тоже перекоребило. Стой! Стой! Короче, потом тут внизу развернись! Жопой! как упадешь и вот потому что дальше там обман так хорош на переваливайся рваш Разве, свалиться аккуратно на бустере, не подловиться и хорошо чтобы больше не бустеров бустера так чек взят нашли да, пони ты жопу господи надо быстро надо проезжать не да блин это не быстро это надо магиста. это не быстро надо проезжать а аккуратно Ты, видимо не шай. Да что ты. ты делаешь что ты сделал вот что ты сделал это ты сделал такой ты козел я не понимаю ну, зачем вау. ты там блин пытаешься быстро это сделать если это не работает. В смысле не работает ну в прямом там не надо быстро там нужно аккуратно Уже здесь как бы это было быстро я вот раз, разворачивался так на дух последний И вот теперь скорости, да, не хватит? БАХ! Блин, а я упал Она <с> меня <с> столкнула в конце я думал, ты я взорвал Ты не взорвал что ли? Е ты, кек. Ты, что, не доехал до туда, Нет Потому что быстро ехать надо, алло Нееет Мысли нет, да Да, в прямом не садцы делать? Вот видишь, ты взорвал уже хорошо, а мне а на напу... yeah. а yeah. то. мой взорвешь? А я тут причем Ну и шо, и где там твоя скорость? Видно. Где? Выезжаю. О, я, я, я, тут, я тут еще повзрываю тебе немножко. Или не повзрываю? Они вообще взрываются, нет? Это что, лабиринт какой-то? я нашел секретный проход а так ты меня тут это обижаешь я тебе не скажу о нем просто типа он что-то какие-то они слишком резкие меня на трубу закидывают. теперь в первый раз во второй раз я сейчас что-то это вообще Я да, пополам смело я короче в трубу mm. там потом красная это оно уже такая ну я в, в, в трубу да. сейчас тебя запрыгнул там ветрыки внутри мне кажется в трубу надо. ну окей Сейчас посмотрим. А дальше чё? Может все-таки на трубу? Раз не знаю, что дальше. Где выход А выход -то Блин, я ж тебе сказал. Может тут где-то выпрыгнуть можно. Нет, раз надо было в трубу. Дед. В смысле на. Я же тебе сказал изначально. Я типа я пошел проверил. Пошел проверил, <urrhouette> <és> Да, меня что-то тоже замяло тут, как-то нехорошо. хорошо. Может, где-то в трубе есть? залет наверх Да, так я хожать типа. Вообще А! Ты увидел, да? Спалил? Так а при здесь сейчас мини-карта была? Я типа не по мини-карте ехал-ехал-ехал, притормозил увидел там, короче, платформу. Только она со скамеечками. Она со скамеечками. А ты как то заехал? Ты, ты во Трубу заехать, развернись и, блять обратно спрыгни. Да? Ну так не интересно. Стоит куча бустеров. В самом конце этот, блин, прыжок в трубу, чтобы прыгнуть. Ну. ну. А перед ним стоит платформа. Со скамейками. А, платформа со скамейками. Ты наркоман, что? Ты чё, разогнался по трубе я... и прыгнул на крышу просто? Я на трубу заехал и с трубы спрыгнул. На трубу. Смысл. Ты.. За заехал на трубу на трубе проехал до конца Ой, до... до конца и одна на трубу заехал ну и раз... развернулся и спрыгнул на крышу ну сейчас ты... я сейчас, я... Я сейчас е еду по, по человечески по платформе сука на крышу которая здесь задумана я тебе о чем говорю да. Только, да. Я не, только я не могу короче. не моя задумка это задумка автора Это по -ушлёпски. по ушлёпски Ты короче лайкер-лайфхакер. Да какой лайкер? Это я могу повторить тысячу раз. А ты вот заедь по-человечески там, где я сейчас заезжаю. Я могу. Это не лайк, это. Ну в смысле ты лайфхакер? Это так и задумано. Нет. Я еду там как Там эта как... труба это на ка для вы. У... Я знаю, поэтому я проехал сейчас по-человечески. Там, где надо было проехать. На трубу я крышу. Нет. Да. Нет. Там сбоку вообще-то этот. Платформа специальная, чтобы заехать на крышу. Это ты, на, на, на Это ты, для б... серга, типа. это ты на <зреж> для Нет. Но настоящие не проходят как нам. Нет. Смотрят на миникарту и типа едут на ми миникарте. Нет. Так делают ты. Да блин, тупые. Да блин. Тупые вагоны. Ой, а подтолкнешь меня? Ну, в смысле подтолкнешь я в вагонь не могу заехать. Я Там. его объеду. Я объезжаю вагон. Вот. Типа, ну серга, что видит, то сразу и делает. В смысле? А как сюда заехать? в вагоне едет в вагон. Ну это такое? Вообще-то я объехал вагон. Ну это уже потом. В смысле потом? Я увидел, что туда не заехать, и я поехал в объезд. Где нахер вообще? Чё ты, Я не могу в последний заехать. Вот Look, в этом просто. откуда ты выехал, и это, в стенку, в краю, пись, короче. Понял? Угу. Mm -hmm. Не Не буду. Ч это здесь делал? может быть, не. Тут по левой стороне надо. ТААААА!!! Вот. Дай его, я. А, да. Ты понял, что это значит? Так вот. Так, а мы вернулись к тому, с чего начали. А ты не туда поехал, кривой. Так, тут сюда. Какой ты жесткий вообще. Ты чё делать, козел? Такая ты мразь. Уходи. Тебе тут не радует. Даже я не вижу ничего из-за тебя. А заезжай. Погодь. Тебя я пну. Скамейка последняя тупая. Только не финишируй пока. Тихо, тихо, тихо, тихо, погоди. А. Я не специально меня скинула. проехал? Вижу. Да. Так, хорошо. Ну давай. Я даже тебя жду. Даже уступлю тебе первое место. <клышит> Наверное. Да, <я> <клышит> Красавчик, просто от души. <связывая> <связывая> да, блин. Я надеюсь, я уже еду. Как бы э -э тут еще одну... Ну вот и есть тут небольшая. Видишь где? Ебать, она опять Ты опять здесь? Ладно, фиг с тобой, раз ты тут упал, я и заново поеду. Ну давай подождем рака, блять. Ну в смысле рака? Я первый это прошл. А я теперь не могу а? на какую-то садную скамейку забраться. Что ты? Я до туда впервые тебя дошел, ну в смысле до этого. А я до сюда впервые тебя дошел, и что вот ну, до этого миллиметра? Я ж не говорил тебе, что ты рак. Да я так чувствую, ты в жопу поджать. я понял. Я вот думаю, жопой проехать или мордой опять? Или постараться морды там на перелину. Я просто до этого попытался на перелину, короче, забраться передним колесом, чтоб, типа, она в ступеньке не упиралась. Но что-то, короче, это. Потом она все-таки уперлась в ступеньку и меня зацепила А чё ты вообще вытызаешь знаешь Все, я опять застрял, короче. Подъедь пнину. Ты, видимо, не проедешь на эту дачку. Подъедь пни Да можешь. Да ты развернешься, вон спокойно. Я вижу тебя даже. Где я развернусь? я не могу видеть. Ну увидеть. так зачем тебя разгорнусь сейчас, ты к зубу подъедешь. Э, е... я Я знаю, ты хочешь этого, тебе это понравится. Давай. Я не могу заехать. Да ты сможешь. Да не могу. Да я в тебя верю, давай, ты сможешь. смотри. Я отсюда не вижу, я только твой ник вижу. Я не могу заехать на лестницу. Я тоже. Он просто урезается у меня. Я тоже. <смех> только я что-то -то... Стой, нет, не бери. Сейчас я, короче, тут развернусь. <смех> смотри, смотри, смотри, смотри, что делает. <смех> Дичь. Надо только на лесенку. Вот, хорошо. Погоди, пока не финиширует в принципе можешь так как это делается стой ты финишировал <laughs> так я сейчас тут все застрял ну просто походу нех <laughs> <Yes! Yes! Yes! laughs> <Yes! laughs> как так-то вот это на прививку как так <свот> <свот> <свот> а, ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.